Дорогие друзья, уважаемые ветераны, уважаемые главы государств, содружества, очень рад приветствовать всех вас накануне величайшего праздника и поздравить с поистине Всенародным Днем Победы. 60 лет назад закончилась эта. Самое страшное в истории человечества война. Война, за которую была заплачена непомерная цена и истинные масштабы зла, которые до сих пор невозможно не осознать, ни принять, ни примириться с ними. Жестокость и сам замысел этой нацистской агрессии находятся за гранью человеческого понимания и являются одним из самых ужасных преступлений против человечества, которые известны нам. И понимая это, год от года мы все, еще, мы все с большим волнением и с большим уважением чествуем вас, дорогие ветераны. Преклоняемся перед вашим подвигом. Ведь вы оказали, оказались в пеклое войны молодыми людьми, полными надежд. Вы самоотверженно боролись и отдали победе все свои силы, все, чем дорожили, во что верили. И в конечном итоге... Дали возможность людям планеты не только нашей страны, не только наших стран сегодня, можно сказать, но и людям всей планеты мирно жить, созидать и любить. Три, гол, три долгих года советская армия практически в одиночку боролась с фашизмом. На нашей с вами земле происходили решающие события Второй мировой войны, решающие битвы этой войны, предопределившие исход и Отечественной, и Второй мировой. Именно здесь были развенчаны мифы о несокрушимости нацистских армий. Сделано все, чтобы в 1945-м пришла Великая Победа. Ведь именно на нашем с вами участке Второй мировой войны, именно здесь, на территории Советского Союза, были сосредоточены главные силы нацистов. И здесь они понесли главные свои потери. Три четверти всех потерь нацистская армия, понесла в Советском Союзе на Восточном фронте. Сегодня, спустя 60 лет, этот факт имеет высокое политическое и нравственное значение. Является не только предметом нашей высокой гордости и чести, но и совместным историческим, политическим, духовным достоянием целого множества народов. Достоянием мирового значения и масштаба. Вы, ветераны Великой Отечественной, живете в разных странах. Но память о событиях тех лет, навсегда останется неделимой, навсегда останется общей. Так же, как и общими остаются и подлинная правда о войне, стремление не допустить ее искажений, недобросовестных ревизий и пересмотров. Уважаемые друзья, хотелось бы напомнить, что фашисты за считанные месяцы захватили и поработили 11 европейских стран и загнали 18 миллионов людей за колючую проволоку, Физически и среди их более половины своих пленников. Нацисты ограбили и разорили европейский континент. Еще более страшной была перспектива так называемого «нового порядка». Как известно, нацисты планировали методичное уничтожение целых народов. И там, где пролилась кровь невинных и шла справедливая освободительная война, где людей безжалостно пожирала машина гитлеровского уничтожения, Оскорбительны любые умозаключения, основанные на сиюминутной идеологии или политической конъюнктуре. Опыт войны не утратил своего значения и сегодня, когда человечеству вновь брошен глобальный вызов, на этот раз со стороны международного терроризма. Как и фашизм, терроризм несет миру насилие, смерть, попрание человеческого достоинства. И двойные стандарты в отношении террористов столь же недопустимы и неуместны, как и попытки реабилитировать фашистских пособников. И мы не можем быть безучастными и молчаливыми в то время, когда видим подобные вещи. Не можем быть равнодушными, когда сталкиваемся с проявлениями экстремизма, ненависти, расового превосходства. Это оскорбляет и нашу историческую память, и нашу совесть. Но главное... Все это может привести к новым трагедиям, и потому мы обязаны вместе бороться с подобными угрозами силой нашего единства, общим стремлением к тому, чтобы ужасы прошедшей войны никогда больше не повторились. Дорогие друзья, в эти торжественные майские дни мы снова и снова думаем и говорим о мире на планете, о том, что просто обязаны его вместе отстаивать по инициативе России и других стран Содружества независимых государств. Организация Объединенных Наций объявила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. Уверен, что ветераны, как никто другой, знающие, что такое война, поддерживают такой подход. И сегодня мы на саммите глав государств СНГ говорили в том числе и об этом. Полностью согласен с теми коллегами, которые поддерживают этот тезис и этот лозунг. Народы стран Содружества разделяют государственные границы, но наша дружба и братские поистине кровные связи, безграничны. Их невозможно не разорвать, ни разрушить. Нас объединяют исторические, нравственные, гуманитарные ценности. И их нельзя растащить по кускам, вырвать из нашего общего наследия. Ведь это духовное единство и по сей день помогает нашим странам сообща решать многие проблемы, является нашим необратимым преимуществом. Я высоко оцениваю сегодняшние результаты нашей встречи с главами государств и благодарю всех присутствующих здесь своих коллег, руководителей стран СНГ за конструктивный сегодняшний диалог. Государства Содружества договорились о том, что они будут укреплять широкие гуманитарные контакты, содействовать самому свободному общению наших народов, будут развивать новые и поддерживать традиционные, прочные исторические связи, использовать для этого и наши культурные каналы, и средства массовой информации, и прямые контакты между людьми. Это наш долг перед ветеранами сделать все для того, чтобы граждане наших государств не испытывали никакого дефицита в общении. В конечном итоге будут делать все, чтобы открытость наших сердец и наших помыслов не знала никаких границ и преград. Еще раз повторю, это наш неоплатный долг перед вами, дорогие ветераны, наш бесконечный долг перед народами, в течение многих веков обустраивавших нашу общую мирную жизнь, наше общее неделимое будущее. Позвольте мне поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Спасибо вам за вашу отвагу, за вашу стойкость, за вашу верность идеалам справедливости. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Поздравляю